Всем привет! Сегодня у нас 21 октября, 19.09, и мы начинаем наш вебинар, посвященный проекту IBC Век. Мы сегодня поговорим, что же это за проект, почему он появился в нашей компании, для чего он нужен. Вот. И у нас сегодня будет два спикера, два новичка. Два новичка, то есть это два партнера, то есть они не новички в компании, это два партнера, партнера которые да, а, партнера, проходят в этот, марафон Проходит этот марафон впервые. Выключи, пожалуйста, микрофон, я говорю. Так, вот. Я обещала вам рассказать одну историю, по какой причине нас всего тут уже 40 человек. Сейчас вам объясню, почему всего лишь 40 человек у нас на вебинаре. Я недавно разговаривала с очень одним успешным человеком, человек очень успешный, известный, его многие знают, так скажем, он нашей компании его знают, не буду раскрывать имя, но я его спросила, я ему задала вопрос. Я сказала, вот смотрите, говорю, вы очень много в своей жизни обучались, вы очень много в своей жизни изучали. Проходили разного рода обучение. И в нашей компании появился ресурс, который дает возможность развиваться с партнером, но почему-то такое маленькое количество партнеров рассмотрело это для, себя количество данную Рассмотрела для себя данным да. возможность. И я спросила: да, как я вы разве думаете, разве по какой причине, причине? Я у я нас очень мало людей э, приняли участие в IBC век? На что этот человек мне сказ ответил? сказал. Вот он мне сказал. Вот возьмем за 100% людей на планете, да, то есть 100%. И есть две группы людей, 95% и 5%. 95% людей – это те люди, которые в своей жизни, ну, то есть они достигают каких-то результатов, но небольших. То есть это большая часть, так скажем, населения. И эти люди не любят, как правило, учиться. Они не учатся. Они живут посредством, да? ну вот день прошел, и слава Богу. И, и лишь 5% – это успешные, самые успешные люди нашей планеты. 5%. И эти 5% всегда обучаются, каждый день, постоянно они обучаются. И именно поэтому они попадают в, эту, в эти 5%. И также, говорит, и в нашей компании, в нашем сообществе лишь 5% – обучаемые это те люди которые в нашей компании достигнут больших результатов а 95 процентов это вот ну, такие партнеры так скажем вот которым вот, ну, все устраивает и и ладно вот и я конечно ну, не смогла не согласиться с этим и э, стоит конечно наверное каждому из нас задуматься в какую же группу людей мы э, в какой группе людей мы хотим быть то есть я вот не хочу я в 95% хочу быть, в 95%. я хочу 95%. быть в 5%, поэтому я данный не марафон не я проходил. прохожу второй раз. Вот, возможно, кто-то из вас понял, с кем я разговаривал, возможно, нет. Ну, в общем, прислушайтесь к этим словам. Это слова человека, достигшего очень много в своей жизни. Вот, ну что, мы начинаем наш а, а, вебинар, и сейчас я хочу представить Дениса. Денис Ляш – это человек, а, который принял огромное участие в создании и развитии платформы IBC, человек, который провел, так скажем, не один уже поток людей, которые прошли данные марафоны, человек, который знает о платформе «Все», человек, который с огромным, с огромным опытом вот именно в этой сфере, в сфере саморазвития, Человек с, с огромным количеством инсайтов, которые получают постоянно, разве, потому что Денис – это тот человек, который все время развивается, все время развивается. И а, какие бы ни возникали лично у меня вопросы по нашей платформе, я сразу иду к Денису, я сразу его спрашиваю. И Денис все всегда, вот, вот знаете, вот во всем, человек, который поможет всегда во всем разобраться. Это просто вот замечательно. И сегодня Денис нам сделает небольшую презентацию нашей платформы, вот. И далее к нам подключатся два спикера, это два человека, которые у нас на данный момент проходят марафон вместе со мной. То есть я тоже прохожу, и Денис даже проходит. Денис с нами со всеми каждый день пишет посты, и это очень круто. Ну, вот представляете, когда вы, вы проходите марафон и читаете, так скажем, посты, инсайты человека, у которого уже намного-намного больше опыта, чем у вас. И, Денис, тебе огромное спасибо за твою вовлеченность и помощь. Вот. В общем, сегодня наш вебинар будет очень интересным. И знаете что? Не зовите своих партнеров сейчас на него. Вот нас 40-41 человек, хватит. Мы будем теми 5%. Хорошо? Договорились? Все, Денис, я передаю тебе слово. Если что, я здесь. Свой микрофон я отключаю. Так, ну что ж, еще раз здравствуйте, люди Века. Сейчас вот постороннего шума не слышу, но для того, чтобы я убедился, все ли корректно работает, напишите, пожалуйста, от 1 до 10, как меня видно и как меня слышно. Все, отлично. Спасибо большое. Такое иногда происходит. Слетел плагин. 15 минут назад все тестировали, все было хорошо. Но самое главное, что настрой не утрачен. Я, как всегда, готов вам показать то что мы для вас подготовили. Елена, я вас попрошу дать мне доступ, я не могу показать презентацию. Все, спасибо. Так, все отлично отобразилось. Тема, нашей сегодняшнего, тема сегодняшнего вебинара нашего это дополнительный доход в платформе IBCVEC. И также лайв-встреча с участниками первого потока онлайн марафон «Эффективность на максимум», который до сих пор про их проходит, и он еще будет примерно идти одну неделю. Что же, давайте тогда напомню вкратце, что такое IBC-век. IBC-век — это инструмент, который работает для того, чтобы участники, которые в нем находятся, развивались и закрепляли новые навыки. Этот инструмент он работает 24 на 7. То есть что это такое? Это обучающие уроки, которые наполнены практикой и качественными знаниями. Это внутренние соцсети единомышленников и криптопредпринимателей. Это спикеры, которые готовы делиться своим опытом, достижениями и инсайтами. И также непосредственно это популяризация компании Века. Почему зарабатывать, обучаться и развиваться вместе с IBC-век значительно проще? Первое. Доступ к материалам у вас будет с любого устройства. Будто это компьютер, планшет, телефон. В любое время и без ограничений. Второе. Это система геймификации и соревнования участников. Это возможность выиграть главные ценные призы. Ну и третье. Наши коучи. Международная аккредитация ICF, ICF помогут закрепить ваши знания, помогут найти ваш истинный путь и помогут двигаться в этом направлении. Так, какая же партнерская программа в проекте IBCVEC? У нас предусмотрена пятиуровневая партнерская программа, то есть при рекомендации вашего курса, когда по вашей партнерской ссылке будет происходить покупка любого из курсов, вам будет начисляться в первом уровне процентов от суммы втором уровне 2 процента третий уровень четвертый пятый по одному проценту для того чтобы активировать партнерскую программу вам достаточно приобрести онлайн марафон эффективность на максимум это тот марафон непосредственно с участниками которым которого мы сегодня поговорим если вкратце то онлайн марафон эффективность на максимум и его миссия это вдохновить вас на достижение целей, помочь справиться с внутренними страхами и ограничениями. И закрепить состояние победителя ежедневными маленькими действиями. Как раз мы продумали этот вебинар, чтобы он был более интересным. Я сейчас попробую себя впервые в качестве такого интервьюера, можно сказать. Юрий Дудь на минималках. И сейчас мы пригласили двоих участников, которые делают посты, которые активно вовлечены в марафон и которые действительно с вот ними очень интересно наблюдать. Я очень много с их постов также для себя подчеркиваю и также записываю и потом применяю в собственной жизни. Арам, Анна, я попрошу вас подключиться. И мы в режиме такого реального времени, в режиме интервью. Сейчас с вами немножко пообщаемся. Так, Анна, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер всем. Да добрый. Так, Карам сейчас подгружается. Да, давайте пока по очереди. Анна, давайте знакомиться, представьтесь, расскажите немного о себе. Всем очень интересно. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я в компании Века примерно год. Вообще по специальности я учитель игры на фрутепиано. Это была тоже мечта. Мечта с детства. Я прям представляла, как ко мне будут приходить маленькие девки, ничего не умеют, а потом на сцене, на рояле. Ну, все было круто и замечательно, ну, кроме как вы понимаете, зарплаты потому что зарплата учителя очень маленькая вот. и в конце концов я поняла что я уже круглыми сутками на работе я уже работаю на трех работах то есть я все время занимаюсь чужими детьми а совершенно не вижу то есть и стала понимать что я не об этом мечтала и конечно же вселенная меня услышала поступило предложение вымылаем бизнес но я, как любой нормальный, человек отказалась. нормальный человек, отказалась. Сказала это, Сказала, это не для меня. Но со временем, когда увидела доходы людей, для себя приняла решение, что буду включаться и понимать, откуда же здесь большие деньги. Вот. Все неплохо получилось, но на сегодняшний момент действительно появились новые возможности. И когда я узнала об этой компании, я просто поняла, что это подарок судьбы который поможет мне реализовать более амбициозные мои сейчас цели. Угу. Отлично, спасибо большое. Пока у РАМа я тоже вижу, что проблемы, проблемы с подключением. Для меня интересно, как только вы услышали о проекте IBC Век, как только мы начали делать запуск марафона, вот почему именно решили стать участником? Этого марафона мне действительно очень интересно, и долго ли вы принимали решение? Да, я в первую очередь хочу поблагодарить Юлию и за приглашение, и за щедрый подарок. Спасибо огромное. И, конечно же, личный пример. Потому что когда я посмотрела вот тот ролик, да, который вот три года назад Юлия проходила этот марафон, то есть я поняла, что это просто яркий пример трансформации. А то есть сегодня это совершенно другой человек, да. И я поняла, что это все случилось в этой жизни, и она сама говорит, что благодаря этому марафону. Потому что, в общем-то, мы все хотим улучшить свою жизнь, да. И, наверное, единственный способ это сделать, сделать ее ярче, это как-то ну, постоянно улучшать и развивать свои способности. Ну, конечно, Тони Робинсон это, скажем, лучший тренер, лучший коуч. Поэтому тут все так звезды сложились. Спасибо огромное, Юль. Спасибо. Так, вот у нас вижу, Арам подключился. Добрый вечер. Арам, да. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь также, пожалуйста, расскажите пару слов о себе и тоже мне интересно, как долго принимали решение поучаствовать в новом образовательном проекте. Еще раз добрый вечер, меня зовут Арам, я до века занимался архитектурой, дизайном и шоу-бизнесом. И с недавних пор я как бы приехал в Россию и заметил, ну, как мне, так скажем так, я был в поиске какого-то заработка, который бы меня не э, привязывал бы к месту, к одному, потому что, э, с, э, скажем так, шоу-бизнесом пандемия немножечко приказала подождать. А вот когда нашел нашу компанию VECO, да, и я решил, что здесь можно очень хорошо развиваться очень хорошо есть хорошие перспективы и решил обучаться потому что я люблю когда чем-то занимаюсь обязательно ну, заниматься этим от души то есть мне нравится то что здесь происходит мне нравится то что я делаю и я с любовью это делаю поэтому я участвую во всех обучающих программах компании когда я услышал что Uh, есть, и, вот IBC век, да, запускается, я сразу принял решение, я просто ждал, когда он uh, запустится уже. То есть по после первого же анонса я сразу же зарегистрировался, причем <laughs> без, без рефералки, вот. А потом уже <laughs> узнал, что нужно еще и по рефералке, в общем. Потому что я в сетевом до этого никогда не был. И... Тут учу, учусь еще и сетевому бизнесу. В общем, ребята, получаю огромное удовольствие от того, что происходит в компании, в айбиси веке, особенно то, что нам дают возможность расти в компании. Понимаете, нам в компании дают возможность расти, нам дают возможность стать лидером. А стать лидером не так, не так уж и просто. И не во всех компаниях вам дается такая возможность. А здесь, пожалуйста, вот целая, скажем так, инструкция к применению. Как стать лидером. Спасибо большое. Я буду отключать периодически свой микрофон. Потому что начинает фонить, видимо, у меня какие-то проблемы со связью. Но не будем на этом останавливаться. А, мне как раз вот интересно, я же сам прохожу также марафон. Прошло только буквально три недели, еще неделя у нас впереди. 28 числа заканчивается марафон. А, я сам марафон прохожу уже третий раз, получается. Я его периодически вот в памяти воспроизвожу. А, хочу вот узнать, чем помогло из обучение уже на данном этапе вам. А, Каких уже результатов удалось достичь, какие знания вот уже получается применить вот за эти конкретно три недели обучения. Ну то есть мы понимаем, что это сейчас даже не точно какой-то конкретный измеримый результат, это даже по внутреннему ощущению, да, когда то, что уверенность, какие-то внутренние ограничения, вот как вы сказали, пошаговая инструкция. Вот мне интересно, поделитесь, какие результаты, что сейчас у вас происходит. Это вопрос ко мне или к нам обоим? Будем общаться таким образом. Интерактивчик В общем, для меня что здесь происходит? Ну, я скажу так, вот даже вот со вчерашнего урока, вот вчерашний урок был для меня, вот скажем так, вот то, что я искал, да, вот именно вот пошаговый алгоритм, как построить, допустим, маркетинг контент, контент-маркетинг. Это очень важно, так как мы здесь учимся продвигать себя либо как собственный бренд, либо как свой бизнес в соцсетях, а соцсети на данный момент это один из самых главных инструментов, так скажем так, рекламы, да, либо маркетинга, то это очень важно иметь правильный инструмент, правильный алгоритм, скажем так, правильную стратегию, по которой вы будете продвигаться. Потому что, как мы понимаем, и мы это узнаем из наших курсов в века, да, что каждая соцсеть имеет свои какие-то особенности, имеет свои какие-то какие-то свои правила, да, для, для того, что там можно там один-два поста делать, там как-то так. В Ютубе работают посты постоянно, в Инстаграме посты действуют всего лишь 24 часа. То есть вот эти все нюансы мы здесь и узнаем, все тонкости ведения бизнеса мы узнаем. И для меня это было очень важно, взять вот такой вот алгоритм, который очень важно иметь у себя как, скажем так, такой план действий. Да, вот у вас есть план действий, вот сегодняшний урок, я вот сейчас жду, я его еще не делал, но я знаю, это вот следующий урок, который мне нужно сделать, потому что это то, что нам нужно для того, чтобы создать конкретный план действий. То есть это то, что вы прописываете. Вот на месяц. У меня есть уже все посты, да, расписаны. Вот эта неделя у меня посвящена этому. Эта неделя посвящена этому. Таким образом мы строим свой план развития. То есть мы не просто барахтаемся, делаем какие-то упражнения. Мы начинаем строить стратегию развития. Мы знаем, что эти два месяца посвящены вот этой ступеньке. Следующие два-три месяца посвящены этой ступеньке. И мы прекрасно понимаем, что мы идем вверх по ступенькам. Не просто так учимся для того, чтобы познать что-то новое мы это применяем на практике это вот очень важно и кстати хочу еще на дополнить что все уроки они э, поначалу кажутся ну блин 10 минут 15 минут Да что там могут дать за эти 15 минут да? вот. на самом деле если вы сядете и ту информацию которая вам дается проработаете Потому что можно ее сделать, а бы, а бы урок сдать, и это, на это можно потратить полчаса. У меня уходит по пару часов на урок, уходит и больше. Я, это порой мне, конечно, мешает, скажу честно. Но, но это неизбежно, если мы хотим действительно проработать эту информацию которая дается действительно из нее выжать все соки а там поверьте соков очень много если вы начнете выжимать потому что если прорабатывать эту информацию вы вы докопаетесь до истины внутри себя а докопавшись до, до своей истины вы поймете что вы действительно хотите и куда вы хотите идти и тут вы вот по этому плану и начинаете подниматься Отлично, спасибо. Анна, поделитесь вы. Да, я соглашусь тоже с Арамом, потому что вот вчерашняя тема, контент-план, это, конечно, ну, это то, что нужно, да, как говорится, то, что доктор прописал. Вот. Потом тоже в плане дисциплины. Мне тоже очень понравились эти уроки. Вот, и знаете еще, что для меня, наверное, ценно, что со мной проходят девочки с команды это обучение я очень благодарю и людмилу и оксану и вы знаете ну можно сказать что как-то вот открываются они для меня по-другому во первых они очень ответственно да, проходят э, вот это обучение и э, можно сказать что да вот те самые соцсети да это кстати действительно потрясающий элемент вот это да. Что тут создается своя внутренняя сеть и мы когда читаем посты друг друга мы вроде бы и прорабатываем еще раз этот материал да как будто бы укрепляем эти знания но и смотрим как будто глазами другого человека вот и когда действительно читаешь то есть вот как бы я узнала очень много вот из ну, так скажем истории девочек их цели более глубоко и это вот ну на самом деле очень очень ценно вот. Поэтому как бы много всего. Основное, конечно, озарение это то, что ты понимаешь, что ты э, тот же самый Инстаграм, ну, так скажем, ну, может, грубо звучит, но ведешь бестолково. Поэтому понимаешь, что как бы это все нужно на самом деле грамотно, осознанно делать. Потому что это действительно потрясающий инструмент возможности. Да, полностью согласен, спасибо большое, я вот тоже для себя это отметил, что вроде урок 10 минут, много не занимает, но когда перечитываешь посты других участников, такое озарение бывает происходит, а как я здесь эту информацию упустил, потому что человек это абсолютно с другой стороны заметил какую-то очень важную такой составляющую, инсайт. А, спасибо за ответ на этот вопрос. Какие у вас сложности возникали в процессе обучения? То есть, Что поначалу? Я понимаю, что 30 дней это да, самодисциплина, это нужно выдержать этот интервал. Это как, не спринт, а это действительно марафон, это забег. когда вот, Потому и среди даже спортсменов марафонцев значительно меньше. Вот, что для вас было самым сложным? Ну, наверное, да. Вот то, что вы уже подметили, что вот этот 30 дней. Само... Да, как бы, ну, привыкли, что там пять дней учимся, а потом хотя бы день или два выходные. А здесь, получается, как бы все время нужно быть в тонусе. Но и в то же время, знаете, вот классный формат, уже вот неоднократно говорили, что 10-15 минут, то есть, по сути, можно обучаться в любой момент, да, и утром, и вечером, когда у тебя есть время, то есть график очень свободный. И, по сути, вот этот график, он буквально подстраивается под вас, да, то есть вот когда мне удобно утром, я могу сразу просмотреть и сделать это задание, и потом еще в течение дня обдумывать. А могу, да, допустим, вот сегодняшний урок я тоже еще не делала, то есть я буду делать его вечером. Вот, поэтому мы сейчас действительно очень-очень заняты, и я думаю, это очень ценный, огромный плюс, что как бы вот такой удобный формат, вот. И еще мне нравится, что в марафоне есть такой вот дух соревнования, да, то есть, э, во-первых, классные призы, да, iPhone, там, 3000, 2000 долларов, вот, и э, вот этот еще рейтинг, да, то есть, вот ты видишь э, ребят, которые впереди, да, то есть, как бы, вот, э, так скажем, фокус на них, да, понимаешь, на кого нужно равняться у нас, Юлечка, первый результат такая яркая звездочка, Арам, Ольга, то есть это ну, тоже очень очень очень круто, поэтому шикарно, спасибо. У меня со временем, наверное, самые трудности происходили, да? Когда, спасибо. Анна. Зачастую уроки оставлялись на вечер, потому что, как мы уже говорили, да, все очень заняты. Я попутно прохожу еще пару тренингов, и, естественно, не всегда бывает, ну, кроме этого нужно еще делать другую работу, да, свою уже непосредственно. И я бывало сделаю там, послушаю урок днем, а вечером сажусь его э, выполнять. И, кстати, это тоже очень хорошо работает, потому что за день информация прорабатывается, приходят очень классные инсайты, э, как бы вам Вселенная дает с этим походить, и вам приходит очень много ответов от разных людей. Если вы, э, э, и к вечеру э, пост получается гораздо интереснее. Но бывает такое, у меня сяду я до 12 лишь бы успеть, потому что смотришь, уже начал писать, а уже время пролетело, надо еще видео записать. Но, ребята, знаете, что вот сложности бывают, только вот были сложности с платформой платформы вот она подвисала вот эти вот сложности я думаю это технический момент будет решен это совсем не проблема но сложности только в этом вот времени неправильно было организовано время и бывает какой-то урок можно сделать за полчаса а бывает урок ты за два часа не сделаешь и вот если мы это оставляем до последнего мне вот это вот бывало, вот это впритык-впритык надо было делать, и приходилось бежать. А так сложности, самая главная сложность это дождаться следующего урока. Вот. Согласен, спасибо большое. Вот, но это тоже можно с этого взять плюс, потому что вот это как раз и есть борьба с прокрастран... Слово даже не могу выговорить про не получается, ладно, все поняли, да, поэтому вот это откладывание делано потом, да, вот сейчас я тоже понимаю, что для меня значительно легче, там, когда я с утра посмотрю, но я тоже здесь пост пишу, там, уже после вечера, когда также обдумываю, потому что я тоже уже, говорю, третий раз прохожу, но все равно все осмысленно делаю, потому что, Легко там, где человек ничего не делает, да? а, там, где, когда нужно сделать какое-то действие, поэтому и возникают трудности. Поэтому спасибо большое за ответы. А, вот какие рекомендации вы вот для себя с марафона уже знаете, что точно будете применять в будущем? Мы уже частично их затронули, но, возможно, у вас, у вас остались вот какие-то... А, точные такие конкретные уроки которые вам больше всего понравились Вот для меня действительно больше всего нравятся эти уроки про харизму и про психотипы личности которые вот я вижу что ежедневно их можно применять и когда их этот навык отточить э, на сто процентов тогда вот действительно я понимаю что они дадут результаты очень очень большой что для вас вот какие уроки самые ценные Скорее, да, то, что связано с личностью, да, то есть вот какие-то внутренние страхи, проработка вот этих вещей, она, наверное, бесконечная. Вот. У меня любимый урок был, ну, вот то, что я сказал вчерашний, да, контент-маркетинг, урок по ораторскому искусству, потому что я буквально записывался к товарищу на уроки ораторского искусства и у нас буквально через день приходит урок ораторского искусства. Я ему звоню говорю, Дима, отменяем, я уже все знаю. Он мне уже пишет, что ты там уже узнал за вечер. Я говорю, ну вот я проработаю, потом приду к тебе экзаменоваться, а ты мне будешь прокачивать дальше. И я еще ощущаю, что э, есть следующие уроки, которые у меня обстанут любимыми, потому что я уже посмотрел наперед, поэтому есть, есть что здесь брать. Но еще бы порекомендовал бы каждому пересмотреть все уроки, потому что есть те уроки, которые для вас не открылись в тот момент, потому что вы к ним не были готовы. А пройдя весь курс или пройдя, ну я пройдя весь курс не могу сказать, но пройдя уже три недели, я знаю, что если я сейчас вернусь ко второму или к третьему уроку, у меня откроется что-то еще. Поэтому это очень важно пересматривать уроки, потому что ваше развитие продолжается, вы сейчас уже смотрите совсем с, другой, с другого уровня развития. Поэтому это, это будет проработка гораздо эффективнее. Да, согласен. Согласен с вами на сто процентов. Спасибо большое за ответы. Мы тогда не будем затягивать и последний на сегодня такой наш в нашем интервью небольшом в таком достаточно узком кругу. Будете ли вы вот, исходя из той ценности, которую получили за три недели, будете ли рекомендовать марафон своим близким, знакомым, родным, партнерам? Вот потому что я понимаю, что рекомендации, это значит то, что вы действительно нашли в этом продукте ценность. Да ни за что. Это, за что. это наше, мое, никому это не дам. Нам, не дам. Нет, писарь, ребята, обязательно. Ни за что. Обязательно. Обязательно единственное как вот вот у меня очень многие из моих знакомых начали болеть за меня приходят стали лайки они даже вначале репосты делали и уже спрашивают у меня спрашивают даже друзья из италии я хочу пройти этот курс что ты там проходишь говорю, ребят научите русский и будете проходить и очень-очень mm -hmm. очень рекомендую, конечно, подойти к этому с большой ответственностью. Вы должны понимать, что курс очень крутой. Даже если это маленькие уроки, в них очень много смысла, очень много заложено. Поэтому да, их нужно правильно раскрывать в себе, для себя, каждому. Там очень много информации. В эти 15 минут заложена огромная информация. Если вы найдете в себе силы и понимаете да вот пройти 30-дневный марафон нужно быть готовым уже психологически к тому что вы проходите трансформацию вы проходите 30-дневную трансформацию это не не такой шажочек да там ну я вот там посижу на дети три дня там похудею на пол это серьезный шаг И если человек к этому готов это действительно его изменит он, это действительно пройдет трансформация если он хочет зайти просто поиграться он ничего не получит но вот человек готовы для трансформации он будет трансформирован угу. да согласен а, Может, спасибо да. большое да анна поделитесь спасибо, еще спасибо. вы Да, я думаю что знаете вот сейчас мысль такая пришла возможно кто-то слушает сейчас нас да и думает, да я уже проходил много-много каких-то обучений, марафонов. Вот. Ну, как вы поняли, мы тоже да, проходили много. Но вот сравнение такое пришло, что ну, мы же душ тоже принимаем с вами ежедневно. А да? зачем? Ведь мы же вчера вроде бы его принимали. Вот, наверное, также и в обучении тоже вот необходимо освежать свои знания и навыки. И самое главное, что вот э, сейчас марафонов действительно множество, но у нас есть возможность выбрать самый лучший, да, потому что Тони Робинс, он действительно зажег очень много э, звезд на планете. Поэтому можно действительно вот так вот довериться самому лучшему и э, э, из, из того, что есть. Вот. Поэтому мы приглашаем вас, конечно же, всех на марафон который вот ну, прям сделает вас эффективным на максимум. Спасибо большое, участники. Вам Спасибо. Не Спасибо. будем вас задерживать, потому что еще сегодня делать домашнее задание, изучать урок наших зрителей, которые сейчас смотрят нас в прямом эфире, которые будут смотреть записи. Я попрошу сделать скриншот. Вот, подпишитесь на участников в Инстаграме. У Арама очень крутое IGTV, записанное по урокам марафона, подключитесь, пересмотрите, посмотрите насколько глубокие у него посты, у Аны также, если даже возникнут какие-то вопросы, я думаю, они не будут на вас сердиться, не будут блокировать Инстаграме, когда вы напишите им какой-то вопрос, поэтому подпишитесь, рекомендую, сам наблюдаю и вам рекомендую. Вам большое спасибо за то, что уделили время, тогда мы продолжим, а вы можете отключаться. Вам огромная благодарность, Денис и Юля. Хотел вас поблагодарить заранее за то, что дали нам возможность участвовать в этом марафоне. Это действительно, я понимаю, насколько колоссальный труд был сделан для того, чтобы это все собрать. Такая информация, это круто. Спасибо, ребята. Я тоже благодарю Юлечку за такой роскошный подарок. Это действительно ценно очень. И Денис за вашу постоянную поддержку и помощь в любой момент, когда не напишешь в личку, всегда тут же отвечает. Спасибо огромное. Спасибо. И всем спасибо. Все, спасибо, спасибо большое. За спасибо. Так. Ну Я а что, не а не мы, про... мы продолжим. И вот как раз мы поговорили о марафоне эффективность на максимум. Из чего он состоит? Это, как вы уже слышали, это 30-дневный онлайн марафон. Вас ждут 30 дней выхода из зоны комфорта. Мы об этом говорили. И весь марафон состоит из семи модулей. Я подробно не буду учитывать, потому что э, рассказывать у нас ограничено время. Это модуль 1 мышление победителя. Вы сформируете то, как от, поймете то, как отличается мышление человека, который достигает успеха, который богатый, а человека, который постоянно вот, притягивает, знаете, как говорят, человек притягивает неудачи. Это все потому, что он неправильно мыслит. В этом модуле как раз и идет дается информация того, как этого избежать и как сделать правильное мышление. Второе, это самодисциплина и жизненный баланс. Третье, это страхи и ограничивающие убеждения. Четвертый модуль, коммуникация и харизма. Пятый модуль, осознание для себя. Кто вы для других? Чем вы можете быть полезны другим людям? Как вы можете помогать им стать успешными? Потому что вы знаете закон Вселенной. Чем больше вы отдаете, тем больше вы будете иметь. Шестой модуль это планирование результата. Это как раз сегодня первый урок участники изучают. Это диаграмма Ганта и дальнейшее планирование. Седьмой модуль это мероприятие, как знакомиться и создавать сильное окружение. То есть это нетворкинг, как замодить полезное знакомства Специально для участников этого вебинара, для людей, которые будут смотреть записи, мы делали эти условия для партнеров наших участников, но мы поняли и решили также поделиться с вами. До 29 числа у нас действует специальное предложение. Сам марафон будет стартовать 4 ноября. Каждый день на выполнение вам будет открываться доступ к одному домашнему заданию к одному уроку вам нужно будет сделать домашнее задание и обучаться какие варианты участия есть это вариант silver gold и diamond я постоянно какие прежде на вебинарах говорю рекомендую что проходите обучение с коучем забыл вот сегодня поинтересоваться буквально вчера у анны была сессия с коучем, я даже у себя пометил и забыл прочитать, задать вопрос, но она мне сегодня просто записывала голосовое сообщение и говорила, что ей очень безумно понравилась работа с коучем и что она для себя очень многое приняла и поняла, над чем работать, поэтому варианты участия с работой с коучем это Gold, у вас будет две коучинговые сессии или же Diamond, 4 коучинговые сессии. В любом из вариантов у вас будет доступ к 30 видеоурокам, домашнее задание, у вас будет доступ к партнерской сети, то есть это пятиуровневая партнерская программа 5% 2 и 3, 4, 5 уровень по 1%. И далее еще в даймонде будет проверка домашних заданий отличного коуча. Мы вам скинем ссылку на сайт, вы сможете ознакомиться, прочитать, узнать поподробнее. Я не буду останавливаться более подробно. После 29 числа стоимость у нас повысится. Silver будет стоить 195 долларов вместе, 145. Gold будет 245 вместе, 215. И даймонд будет 595 долларов вместо 545. Участие оплачивается в монете райда по курсу, который есть на бирже CoinGalaxy. То есть курс на сайте автоматически обновляется каждый час. Вы пополняете кошелек, выбираете какой вариант участия хотите подтвердить и нажимаете на кнопку просто над, над вариантом участия подтвердить участие. Далее, что вас ждет? Вас ждет э, участие в рейтинге, о котором мы говорили, который действительно дисциплинирует. Когда вы смотрите, такой момент соревнования появляется. Какие у нас призы? Первое место 3000 долларов, второе место 2000 долларов и третье место 1000 долларов. Это три призовых места, которые будут э, награждаться, когда марафон пройдет 100 участников марафона. То есть сейчас первый поток также будет ждать остальных участников для того, чтобы между людьми, которые пройдут марафон, разыграть эти призы. Точнее не разыграть, а выбрать победителя по наибольшему количеству баллов. Далее. Мы понимаем, что сейчас многие люди наблюдают за курсом. Курс в последнее время радует. Он идет вверх, как и другие биткоин. Пошел у меня просто тоже есть активы, другие активы в другой криптовалюте, и это рост всех криптовалют. Сейчас я вижу, что тоже монеты века, века монета райда, они тоже растут, и мы понимаем, что вы сейчас боитесь там где-то что-то переплатить, поэтому мы идем вам навстречу, и до 29 числа, до 29 октября... Есть возможность сделать предоплату. Это всего 20 долларов в монете райда э, в, ну, по курсу на тот момент, который вы написали. То есть мы вместе посмотрим. И затем э, просто вы э, сделаете доплату до старта самого марафона. Для бронирования специальных условий э, вам нужно написать телеграмм бот IBC -Vec. Вот здесь написано собачка IBC Век бот. Я сейчас попробую скинуть ссылку, если мне позволит чат, потому что пишет, что чат заблокирован. Отлично. Я скинул Telegram ссылку на бот. Перейдите на него, запустите. Напишите просто в поддержку, что хотите забронировать лучшие условия. Также вся информация по поводу старта марафона будет в нашем Telegram чате ibsivek. Скидываю вам также ссылку на чат, подключайтесь, там будет э, скинут позже лендинг, с которым вы сможете ознакомиться с программой. Сейчас пишите своим кураторам, наставникам, для того, чтобы они вам э, скинули свою реферальную ссылку, по которой вы сможете зарегистрироваться в проекте. Так, на этом у меня все. Юля за нами наблюдала, но вы действительно слышали, что она также является участником марафона, Марафона она проходила, она проходила марафон три года, года назад. А, Юль, подожди, пожалуйста, отключи звук, у меня что-то дублирует, что сейчас проговорю, и, сейчас и, проговорю и, и потом ты подключишься. Юлия, я хочу, чтобы ты тоже э, рассказала вот, участникам, которые сейчас смотрят, которые уже приняли решение поучаствовать в марафоне, э, вот. Как проходить марафон и какие рекомендации ты и вот, также дала? Да, спасибо большое Говорит, за слово. Ребят, слушала. Очень рада за ребят, вообще за всех участников, кто сегодня проходит наш марафон. И ты, Денис, сказал, что 29 числа у нас заканчивается. И я сижу, думаю, о, а как дальше? Как я буду теперь без марафона жить? Я уже так привыкла каждый день делать задания. Каждый день быть в каком-то процессе, в процессе вот этой трансформации, изменений, что у меня даже как-то страшно стало. Вот. Но я знаю, что у нас на платформе есть еще продукты, которые, ну, которые я уже купила даже, и буду обучаться дальше. По поводу рекомендаций, мне вот знаете очень понравилось, как Анна привела сравнение с душем то, что мы каждый день его принимаем, да, несмотря на то, что мы его вчера принимали. Сейчас э, все вот интернет-пространство, телевизор, кто откуда, да, берет информацию, переполнены всевозможными э, такими вещами, как саморазвитие, самообучение, всевозможные марафоны и э, какая-то ну, очень много информации, да, то есть очень много информации, которую мы читаем, впитываем, вот и в какой-то степени может кому-то там показаться, да, что, о, эту информацию я уже знаю, да, эту информацию я слышал, мне ничего нового, никто не скажет, не покажет, да, и, может быть, марафон мне этот будет не нужен. Так вот, при любом обучении есть один важный момент, который должен сделать каждый. Нужно, знаете, прийти к состоянию обнуления. То есть вот... Вот это вот убрать вот эту корону того, что я все знаю, что меня больше в этой жизни ничем не удивить, нужно снять и убрать ее на полочку. Не выкидывать, пусть она будет, но пусть она стоит. Садиться на обучение нужно в состоянии, знаете, вот, ну, полного обнуления, я повторюсь, чтобы принимать информацию, которую нам дают. Потому что можно одну и ту же информацию услышать от разных людей, и она воспримется по-разному. И она по-разному войдет в мою жизнь, по-разному начнет действовать. Поэтому, когда мы садимся за уроки, вот нужно сесть в таком состоянии, что я впитываю за эти 10-15 минут каждое слово диктора, да, человека, который читает урок. Каждое слово. Вот. И Арам тоже сказал, утром посмотрел урок. Весь день я хожу в этом процессе, в этих мыслях, вечером у меня уже а, есть какое-то свое сформированное понимание этого урока. Я тоже стараюсь так сделать, да, то есть я не, не, не делаю так, что посмотрела урок и сразу там выполнила задание, как бы отстрелялась. Нет, я в процессе, да, то есть я начинаю размышлять, я очень часто, кстати, еще а, тему урока с кем-нибудь обсуждаю своих знакомых. Вот. то есть мне интересно, да, послушать, а что человек думает о том, либо о другом, и на самом деле вот этот марафон, вот эти 30 дней ты находишься в таком процессе мощном, вот в такой вот трансформации, но эту трансформацию нужно в себе самом запустить, чудо не произойдет, если вы включились или такие, ну типа, там, расскажите мне, да, там, что то есть как жить надо нет то есть вот ну вот нужно прям сесть открыть глаза уши открыть там свое сердце свой мозг и воспринимать каждое слово когда я первый раз проходила марафон я вообще записывала все что говорил диктор у меня блокнот был я все переписывала с компьютера с монитора в блокнот я делала часами это задание вот Сейчас я прохожу, то, то есть если я тогда проходила этот марафон, у меня не было никакого опыта в сетевом, кроме там э, штук 50 отказов, да, которые я получила, вот. никакой, естественно, у меня команды, структуры не было. То есть сегодня я прохожу марафон, у меня есть команда, у меня есть структура, у меня есть э, опыт, да? но и там, и там я обучаюсь вот, одинаково, знаете, вот, как в первый раз. Почему я сейчас прохожу этот марафон, почему я считаю, что он мне сейчас а, не менее полезен, чем в первый раз, да? хотя информация та же самая, уроки те же самые, ничего не изменилось, вот, потому что, знаете, я пришла к такому состоянию, что команда есть, все вроде как бы само работает, и я такая вот, знаете, типа уже молодец, уже как будто вот оно все само, нифига, стоит остановиться, и все, то есть Стоит остановиться в своем развитии и остановится все. Поэтому обучаться нужно каждый день, постоянно. И вот и максимально постараться попасть в эти 5%, о которых я говорила в самом начале. Вот. Все. Все. Спасибо большое, у нас, к сожалению, большое у нас вижу, к сожалению вижу, что, что? А, а, времени, а, времени ответы на, на ответы не осталось, поэтому не остались, подключайтесь в, чат, в чат, пишите в бот, пишите в бот, в бот если если будут а, У меня здесь срезонировал один э, от, фраза, которую я очень часто люблю применять, э, когда люди вот постоянно говорят, когда они знают, э, знаю, это когда слышал и применяю. А когда люди говорят знает, но не применяет это, это просто знает нужно заменить на слово слышал. То есть все мы знаем для того, чтобы да там хорошо выглядеть или чувствовать себя хорошо, с утра нужно делать утреннюю зарядку. Есть люди, которые это делают, это называется словом знаю. А если вы не делаете и говорите всем я знаю, знаю, зачем ты мне это снова рассказываешь, это просто называется словом слышал. Так, у нас как раз 20.00. Мы вложились в лимит по времени. К сожалению, на вопросы у нас нет времени, потому что солетел плагин и такое бывает. Поэтому я безумно благодарен за то, что вы все подключились. Спасибо Юли за то, что представила, за то, что поделилась своим опытом. Спасибо Араму и Анне. Есть, я уверен, другие участники, которые также бы хотели поделиться своим видением, своими результатами и тем, что они приобрели в марафоне. Возможно, мы еще проведем какую-то такую встречу, где каждый сможет немного рассказать. Или же это будет отдельный зум в чате. Поэтому подключайтесь к чату, следите за новостями. Всем большое спасибо и хорошего вечера. Пока-пока. Всем пока.